Полагаю, читатели с неослабевающим вниманием следили за нашими сообщениями о продвижении группы Лейка на северо-запад, в края, куда не только не ступала нога человека, но о которых и помыслить-то раньше было невозможно. А какой бы поднялся переполох, упомянимый о его надеждах на пересмотр целых разделов биологии и геологии. Его предварительная вылазка совместно с Пебоди и еще пятью членами экспедиции, длившаяся с 11 по 18 января, омрачилась гибелью двух собак при столкновении с саней с оледеневшими каменными выступами. Однако бурение принесло Лейку дополнительные образцы архейских сланцев, и тут даже я заинтересовался явными и многочисленными свидетельствами присутствия органических остатков в этих древнейших пластах. Впрочем, то были следы крайне примитивных организмов. Революции в науке подобное открытие не сделало бы, оно говорило лишь в пользу того, что низшие формы жизни существовали на Земле еще в Докембрии. Поэтому я по-прежнему не видел смысла в требовании Лейка изменить наш первоначальный план, внеся в него экспедицию на северо-запад, что потребовало бы участия всех четырех самолетов, большого количества людей и всех машин. И все же я не запретил эту экспедицию, хотя сам решил в ней не участвовать. Несмотря на все уговоры Лейка, после отлета группы на базе остались только мы с Пебоди. Еще пять человек Я тут же засел за подробную разработку маршрута восточной экспедиции Еще раньше пришлось приостановить полеты самолета Начавшего перевозить бензин из лагеря у пролива Макмердо На базе остались только одни сани и 9 собак Совсем без транспорта Находиться в этом безлюдном краю вечной смерти было неразумно как известно, Лейк на своем пути в неведомое посылал с самолета коротковолновые сообщения. Они принимались как нами в южном лагере, так и на Аркхаме, стоявшем на якоре в заливе Макмердо, откуда передавались дальше всему миру на волне около 50 метров. Экспедиция стартовала в 4 часа утра 22 января. А первое послание мы получили уже через два часа спустя. В нем Лейк извещал нас, что они приземлились в трехстах милях от базы и тотчас приступают к бурению. Через шесть часов поступило второе, очень взволнованное сообщение. После напряженной работы им удалось пробурить узкую скважину и подорвать породу. Наградой стали куски с на них обнаружились те же отпечатки, из-за которых и заварился весь этот сырбор. Через три часа мы получили очередную краткую сводку. Экспедиция возобновила полет в условиях сильного ветра. На мой приказ не рисковать Лейк резко возразил, что новые находки оправдывают любой риск. Я понимал, что он потерял голову и взбунтовался. Дальнейшая судьба всей экспедиции находилась теперь под угрозой. Оставалось только ждать, и я со страхом представлял себе, как мои товарищи стремительно движутся вглубь коварного и зловещего белого безмолвия, готового обрушить на них свирепые ураганы, озадачить непостижимыми тайнами и простирающегося на полторы тысячи миль вплоть до малоизученного побережья земли королевы Мэри и берега Нокса. Затем, часа через полтора поступило еще одно, крайне эмоциональное послание прямо с самолета. Оно почти изменило мое отношение к экспедиции Лейка и заставило пожалеть о своем неучастии. 22.05 с борта самолета После снежной бури впереди показались горы необычайной величины. Возможно, не уступают Гималаям, особенно если принять во внимание высоту самого плато. Наши координаты примерно 76,15 градусов южной широты и 113,10 градусов восточной долготы. Горы застилают весь горизонт. Кажется, вижу два курящихся конуса вершины все черные, снега на них нет, резкий ветер осложняет полет. После этого сообщения все мы, затаив дыхание, застыли у радиоприемника. При мысли о гигантских горных хребтах, возвышающихся неприступной крепостью в семистах милях от нашего лагеря, у нас перехватило дыхание. В нас проснулся дух первопроходцев и мы от души радовались, что наши товарищи, пусть без нас, совершили такое важное открытие. Через полчаса Лейк снова вышел на связь. Самолет Молтона совершил вынужденную посадку у подножия гор. Никто не пострадал. Думаем сами устранить повреждения. Все необходимое перенесем на остальные три самолета. Независимо от того, полетим дальше или вернемся на базу, Теперь нет нужды путешествовать с грузом. Невозможно представить себе величие этих гор. Сейчас налегке полечу на разведку в самолете Кэрролла. Вам трудно вообразить себе здешний пейзаж. Самые высокие вершины вздымаются ввысь более чем на 35 тысяч футов. У Эвереста нет никаких шансов. Эт вот остается на земле. Будет определять с помощью Теодолита высоту местности? а мы с Кэролом немного полетаем. Возможно, я ошибся относительно конусов, потому что формация выглядит слоистой. Должно быть докембрийские сланцы с покраплением других пластов. На фоне неба прочерчены странные конфигурации. На самых высоких вершинах как бы лепятся правильные секции каких-то кубов. В золотисто-алых лучах заходящего солнца все это выглядит очень впечатляюще, будто приоткрылась дверь в сказочный, чудесный мир. Или ты дремлешь, и тебе снится таинственная, диковинная страна. Жаль, что вас здесь нет. Хотелось бы услышать ваше мнение. Хотя была глубокая ночь, ни один из нас не подумал идти спать. Должно быть, то же самое происходило на базе в заливе и на Аркхеме, где также приняли это сообщение. Капитан Дуглас сам вышел в эфир, поздравив всех с важным открытием. К нему присоединился Шерман, радист с базы. Мы, конечно, сожалели о поломке самолета, но надеялись, что ее легко устранить. И вот, в 23 часа мы опять услышали Лейка. Летим с Кэролом над горами. Погода не позволяет штурмовать самые высокие вершины, но это можно будет сделать позже. Трудно и страшно подниматься на такую высоту, но игра стоит свеч. Горная цепь тянется сплошным массивом, никакого проблеска с другой стороны. Некоторые вершины превосходят самые высокие пики Гималаев и выглядят очень необычно. Хребты состоят из докембрийских сланцевых пород, но в них явно угадываются пласты другого происхождения. Насчет вулканов я ошибся. Конца этим горам не видно. Выше 21 тысячи футов снега нет. На склоне высоких гор странное образование. Массивные низкие губы с ответственными боковыми стенками. Чёткие прямые углы делают их похожими на стены крепостного вала. Невольно вспоминаешь картины Рериха, где древние азиатские дворцы лепятся по склонам гор. Издали это смотрится потрясающе. Когда мы подлетели ближе, Кэролу показалось, что глыбы состоят из более мелких частей, но, видимо, это оптическая иллюзия. Просто края искрошились и обточились, и не мудрено, сколько бури прочих превратности климата пришлось им вынести за миллионы лет. Некоторые слои, особенно верхние, выглядят более светлыми, чем другие, и, следовательно, природа их кристаллическая, с близкого расстояния видно множество пещер или впадин, некоторые необычайно правильной формы, квадратные или полукруглые. Надо обязательно осмотреть их. На одном пике видел что-то наподобие арки. Высота его приблизительно от 30 до 35 тысяч футов. Да я и сам нахожусь сейчас на высоте 21 тысячи 500 футов. Здесь жуткий холод, продрог до костей. Ветер завывает и свищет вовсю, гуляет по пещерам. Но для самолета реальной опасности не представляет. Еще с полчаса Лейк разжигал наше любопытство своими рассказами, а потом поделился намерением покорить эти вершины. Я заверил его, что составлю ему компанию, пусть пришлет за мной самолет. Только прежде нам с Пиводе нужно решить, как лучше распорядиться бензином и где сосредоточить его основной запас в связи с изменением маршрута. Теперь... «Учитывая буровые работы Лейка и частую аэроразведку, большая масса горючего должна храниться на новой базе. Он предлагал разбить ее у подножия гор, полет же в восточном направлении откладывался, во всяком случае, до будущего года. Я вызвал по рации капитана Дугласа и попросил его переслать нам как можно больше бензина с той единственной упряжкой» которая оставалась в заливе. Нам предстояло пуститься в путь через неисследованные земли между базой на заливе Макмердо и стоянкой Лейка. Позднее на связь вышел Лейк и сообщил, что решил разбить лагерь на месте поломки самолета Мултона, где уже вовсю шел ремонт. Ледяной покров там очень тонкий, в некоторых местах даже чернеет грунт. Так что Лейк сможет проводить буровые и взрывные работы, не совершая вылазки на санях и не карабкаясь в горы. Его окружает зрелище неописуемой красоты, продолжал он. Но как ему как-то не по себе у подножия этих гигантов, высящихся плотной стеной, вспарывающих пиками неба, по расчетам Этвуда, высота пяти главных вершин, Колеблется от 30 до 34 тысяч футов. Лейка явно беспокоила, что местность не защищена от ветра. Можно ожидать любой метели, от которых нас пока Бог миловал. Лагерь находился на расстоянии немногим более пяти миль от подножия высочайших гор. В пробившемся сквозь ледяную пустыню голосе Лейка я уловил подсознательное беспокойство очень уж он призывал нас поторопиться и как можно скорее составить представление об этом таинственном уголке Антарктики. Сам он наконец собрался отдохнуть после этого безумного дня, беспримерного по нагрузкам и полученным результатам. Утром Лейк, Дуглас и я провели одновременно переговоры с наших, так далеко отстоящих друг от друга баз, и договорились, что один из самолетов Лейка доставит к нему в лагерь П-боди, меня и еще пятерых членов экспедиции, а также столько горючего, сколько сможет поднять. Вопрос об остальном топливе оставался открытым и зависел от того, какое мы примем решение относительно восточной экспедиции. Сошлись мы на том, чтобы подождать с этим несколько дней. У Лейка пока хватало горючего и на нужды лагеря и набурения. Хорошо было бы пополнить запасы и южной базы, хотя в том случае, если экспедиция на восток откладывалась, база будет пустовать до следующего лета. Лейку вменили в обязанность послать самолет с заданием проложить трассу от открытых им гор до залива Макмердо. Пебоди и я готовились к закрытию базы на более или менее длительный срок. Даже если будет принято решение зимовать в Антарктике, мы, возвращаясь на Аркхем, сюда не завернем. Несколько палаток были уже укреплены кубами плотного снега и теперь мы решили довершить начатое. У Лейка на новой базе палаток хватало, в чем в чем, а в этом недостатка не было, так что вести их с собой не представлялось разумным. Я послал радиограмму, что уже через сутки мы с Пебоди готовы вылететь на новое место. Однако после четырех часов, когда мы получили взволнованное и неожиданное послание от Лейка, деятельность наша несколько затормозилась. Рабочий день его начался неудачно. Обзорный полет показал, что в ближайших свободных от снега скалах полностью отсутствуют столь нужные ему древние архейские пласты, коих было великое множество на вершинах хребтов, манящих и дразнящих его воображение. Большинство скал состояло из юрских и каманческих песчаников, а также из пермских и триасовых кристаллических сланцев, в которых поблескивала темная обнаженная порода. По виду это каменный уголь. Это не могло не разочаровать Лейка, который надеялся напасть здесь на древнейшие, старше 500 миллионов лет породы. Он понимал, что архейские пласты, где ему впервые повстречались странные отпечатки, залегают на крутых склонах гигантских гор, к которым следовало еще добираться на санях. Тем не менее... Лейк решил в интересах дела начать буровые работы и, установив буровую машину, поручил пятерым членам экспедиции управляться с нею, а остальные тем временем обустраивали лагерь и занимались ремонтом самолета. Для работ выбрали место в четверти мили от базы, где горная порода казалась не очень твердой. Песчаник здесь бурился отлично почти обошлись без сопутствующих взрывных работ. Через три часа после первого основательного взрыва раздались возбужденные крики бурильщиков, и руководитель работ, молодой человек по фамилии Гедни, прибежал в лагерь с потрясающим известием. Они наткнулись на пещеру, после начала бурения песчаник быстро сменился известняком, полным мельчайших органических отложений. Цефалоподов, кораллов, морских ежей, из периферит. Изредка попадалось нечто, напоминающее губки и позвонки рыб. Скорее всего, из отрядов телеостов, акул и гоноидов. Это была уже сама по себе важная находка. первый раз в наши руки попадали органические остатки позвоночных, но когда вскоре после этого буровая коронка, пройдя очередной пласт, зашла в пустоту. Бурильщиков охватил двойной восторг, заложили динамит, и последовавший взрыв приоткрыл завесу над подземной тайной. Сквозь зияющее неровное отверстие 5 на 5 футов жадным взором людей предстало впадина в известняке, размытом более 50 миллионов лет назад, медленно сочившимися грунтовыми водами этого некогда тропического мира. Пещерка была не глубже 7-8 футов, зато разветвлялась во всех направлениях и, судя по гулявшему в ней ветру, составляла лишь одно звено в целой подземной системе, верх и низ которой были густо усеяны крупными сталактитами и сталагмитами, некоторые – столбчатой структуры, но, что важнее всего, тут были россыпи раковин и костей. Кое-где они просто забивали проходы. Это костное месиво, вынесенное потоком из неведомых зарослей мезозойских древесных папоротников и грибов, лесов третичной системы с веерными пальмами и примитивными цветковыми растениями, содержало в себе останки такого множества представителей животного мира, мелового и оценового и прочих периодов, что даже величайшему палеонтологу потребовалось бы больше года на описи классификацию этого богатства. Моллюски, ракообразные, рыбы, амфибии, рептилии, птицы и низшие млекопитающие, крупные и мелкие, известные и неизвестные науки. Не мудрено, что не бросился сломя голову к лагерю, после чего все, побросав работу, помчались, несмотря на лютый мороз, туда, где буровая вышка указывала на местонахождение только что найденной дверцы в тайны земного прошлого и канувших в вечность тысячелетий. Слегка утолив свое любопытство ученого, Лейк нацарапал в блокноте короткую информацию о событиях, и отправил молодого Мулта в лагерь с просьбой послать сообщение в эфир. Так я впервые услышал об этом удивительном открытии о найденных раковинах, костях гоноидов и плакадерм, останках лабиринта донтов и текодонтов, черепных костях и позвонках динозавра, кусках панциря броненосца, зубах и крыльях птеродактиля. Останках археоптерикса, зубах миоценских акул, костях первобытных птиц, а также обнаруженных останках древнейших млекопитающих, палеотерий, кейфодонтов, эогипусов, ореодонтов и титанов-анеусов. Останки позднейших видов, вроде мастодонтов, слонов, верблюдов или быков, отсутствовали. И потому Лейк определил возраст пласта и содержащихся в нем окаменелостей довольно точно – не менее 30 миллионов лет, причем самые последние отложения приходились на Олигоцен. С другой стороны, преобладание следов древнейших организмов просто поражало, хотя известняковая формация по всем признакам в том числе и вкрапленным органическим останкам относилась к Каманческому периоду и никак не к более раннему, в разбросанных по пещере костях узнавались останки организмов, обычно относимых к значительно более древнему времени, рудиментарных рыб, моллюсков и кораллов, распространенных в Силурийском и Ордовикском периодах. Вывод напрашивался сам собой. В этой части Земли... Существовали организмы, жившие как 300, так и 30 миллионов лет тому назад. Продолжалось ли это мирное сосуществование на антарктических землях и дальше, после того, как во времена Олигоцена пещеру наглухо завалило? Это оставалось загадкой. Во всяком случае, начало материковых оледенений в период Плейстоцена 500 тысяч лет назад Ничтожная цифра по сравнению с возрастом этой пещеры наверняка убила все ранние формы жизни, которые каким-то чудом здесь удержались. Лейк не успокоился, послав нам первую сводку, а тут же накатал еще одно донесение и отправил его в лагерь. Не дождавшись возвращения Мултона, тот так и остался сидеть в одном из самолетов у передатчика, диктуя мне и, разумеется, радисту Аркхэма, который держал связь с внешним миром, серию посланий Лейка. Те из читателей, кто следил за газетными публикациями, несомненно помнят, какой ажиотаж вызвали они в научном мире. Именно они побудили снарядить экспедицию Старкоэт Рамура, которая вот-вот отправится в путь» если мне не удастся отговорить ее энтузиастов от безумного плана. Приведу эти послания дословно, как записал их наш радист Мактай. Так будет вернее. Во время бурения, Фаулер обнаружил необычайно ценные свидетельства в песчаных и известняковых пластах. Отчетливые треугольные отпечатки, подобные тем, что мы видели в архейском сланце. Значит, этот вид просуществовал 600 миллионов лет, вплоть до Каманческого периода, не претерпев значительных морфологических изменений и лишь слегка уменьшившись в объеме. каманские отпечатки сохранились хуже древних. Прессе следует подчеркнуть исключительную важность открытия. Для биологии оно не менее ценно, чем для физики и математики Теории Эйнштейна и полностью подкрепляет выводы, к которым я пришел за годы работы. Открытие доказывает, как я и подозревал, что на Земле сменилось несколько циклов органической жизни. Помимо того, известно во всем, что начался с археозойской клетки, еще тысячу миллионов лет назад, юная планета, считавшаяся непригодной для любых форм жизни, и даже для обычной протоплазмы, была уже обитаема. Встает вопрос, когда и каким образом началась эволюция. Некоторое время спустя, разглядывая околоскелетные кости крупных наземных и морских ящеров и древних млекопитающих, нашел отдельные следы увечий, которые не могло нанести ни одно из известных науки хищных или плотоядных животных, Увечья этих типов от колотых и резаных рам. В одном или даже двух случаях кости кажутся аккуратно отрубленными, но в общем повреждено не так уж много экземпляров. Послал в лагерь за электрическими фонариками. Хочу расширить границы пещеры, обрубив часть сталактитов. Еще немного спустя... Нашел любопытный маленький камень длиной около шести дюймов и шириной полтора. Очень отличается от местных пород. Зеленоватый, непонятно к какому периоду его отнести. Удивительно гладкий, правильной формы. Напоминает пятиконечную звезду с отломанными краями и с насечками во внутренних углах и в центре. Небольшое плавное углубление посередине. Интересно, каково его происхождение и как он приобрел столь удивительную форму. Возможно действие воды. Кэрл надеется с помощью линзы уточнить его геологические особенности. На нем правильные узоры из крошечных точек. Все время пока мы изучали камень, собаки непрерывно лаяли. Кажется, он им ненавистен. Нужно проверить, нет ли у него особого запаха. Следующее сообщение отправлю после прихода Милза с фонарями, когда мы продвинемся по пещере дальше. 22.15. Важное открытие. Орендорф и Уоткинс, работая при свете фонарей под землей, наткнулись на устрашающего вида экземпляр. Нечто бочкообразное непонятного происхождения, может растительного, разросшиеся морские водоросли. Ткань сохранилась очевидно под действием пропитавших ее минеральных солей. Прочная как кожа, местами удивительно гибкая. По бокам и концам следы разрывов, длина находки 6 футов, ширина 3,5 половиной. Можно накинуть на каждый размер, учитывая потери еще по футу. Похоже на бочонок, а в тех местах, где обычно клепки, набухшие вертикальные складки. Боковые обрывы, видимо более тонких стеблей, проходят как раз посередине. В бороздах между складками, любопытные отростки, что-то вроде гребешков или крыльев, они складываются и раскрываются как веер. Все отростки в плохом состоянии, сильно попорчены кроме одного. Он равняется почти семи футам. Видом странная особь напоминает чудовище из первобытных мифологий, в особенности легендарных старцев из Некрономикона. Крылья этой твари перепончатые, остов их трубчатый. На концах каждой секции видны крошечные отверстия, Поверхность ссохлась, и потому непонятно, что находится внутри и что оторвалось. Нужно будет, вернувшись на базу, тут же вскрыть этот таинственный организм. Пока не могу решить, растение это или животное. Многое говорит в пользу того, что неизвестный организм относится к древнейшему времени. В это трудно поверить. Заставил всех обрубать сталактиты, и искать другие экземпляры, подобные этому. Нашли еще несколько костей с глубокими зарубками, но с этим можно подождать. Не знаю, что делать с собаками. Они будто взбесились, остервенело лают на находку. И наверняка разорвали бы ее на куски, не удерживаемые их на расстоянии силой. 22.30. Всем-всем. Дайеру, Пебоди, Дугласу, дело можно сказать чрезвычайной важности, пусть Аркхэм тут же свяжется с радиостанцией Кингспорта, отпечатки в архейском сланце принадлежат именно этому бочкообразному растению, Милс, Будру и Фаулер нашли и других подобных особей, целых 13 штук, в 40 футах от скважины. Они лежали в перемешку с обломками тех гладких, причудливой формы мыльных камней. Все камни меньше предыдущих, тоже звездчатые, но без отбитых концов, разве только покрошились немного. Из этих органических особей восемь сохранились превосходно. Целые все отростки, все экземпляры извлекли из пещеры, предварительно отведя подальше собак. Те их просто не выносят, так и заливаются истошным лаем. Прослушайте внимательно точное описание нашей находки и для верности повторите, в газетах оно должно появиться предельно точным. Длина каждого экземпляра 8 футов, само бочкообразная. Пятискладочное тело равняется 6 футам в длину и трем с половиной в ширину. Ширина указывается в центральной части, диаметр же оснований – 1 фут. Все особи темно-серого цвета хорошо гнутся и необычайно прочные. Семифутовые перепончатые крылья того же цвета, найденные сложенными, идут из борозд между складками – они более светлого цвета. Остов трубчатый. На концах имеются небольшие отверстия. В раскрытом состоянии по краям зубчатые. В центре тела на каждой из пяти вертикальных, похожих на клепки складок, светло-серые гибкие лапы щупальца, обернутые в настоящий момент вокруг тела. Они способны в деятельном состоянии Дотягиваться до предметов на расстоянии трех футов, как примитивная морская лилия с ветвящимися лучами. Отдельные щупальца у оснований, трех дюймов в диаметре, через шесть дюймов они членятся на 5 щупалец, каждый из которых еще через восемь дюймов разветвляется на столько же тонких, сужающихся к концу щупалец усиков, так что на каждой грозде их оказывается по 25. Венчает торс, светло-серая раздутая как от жабр шея, на которой сидит желтая пятиконечная, похожая на морскую звезду головка, поросшая жесткими разноцветными волосиками длиной в 3 дюйма. Гибкие желтоватые трубочки длиной 3 дюйма свисают с каждого из пяти концов массивной, около двух футов по кружности головки в самом центре ее узкая щель возможно начальная часть дыхательных путей на конце каждой трубочки сферическое утолщение затянутое желтой пленкой под которой скрывается стекловидный шарик с радужной оболочкой красного цвета очевидно глаз из внутренних углов головки Тянутся еще пять красноватых трубочек, несколько длиннее первых. Они заканчиваются своего рода мешочками, которые при нажиме раскрываются. И по краям круглых отверстий хорошо видны острые выступы белого цвета, наподобие зубов. По-видимому, это рот. Все эти трубочки, волосики и пять концов головки аккуратно сложены, и прижаты к раздутой шее и торсу. Гибкость тканей при такой прочности удивительная. В нижней части туловища находится грубая копия головки, но с другими функциями. На светло-серой раздутой лжи шее отсутствует подобие жабр. Она сразу переходит в зеленоватое пятиконечное утолщение, тоже напоминающее морскую звезду. Внизу также находятся прочные мускулистые щупальца длиной около 4 футов. У самого туловища ширина их в диаметре составляет 7 дюймов, но к концу они утончаются, достигая не более 2,5 дюймов и переходят в зеленоватую треугольную перепончатую лапку с пятью фалангами. Длина ее 8 дюймов, ширина у запястья 6 это лапа, плавник или нога, словом то, что оставило свой след на камне от 1000 до 50-60 миллионов лет назад, из внутренних углов пятиконечного нижнего утолщения также тянутся двухфутовые красноватые трубочки, ширина которых колеблется от трех дюймов у основания до одного на конце. Заканчиваются они отверстиями, Трубочки необычайно плотные и прочные, и при этом удивительно гибкие. Четырехфутовые щупальца с лапками, несомненно, служили для передвижения по суше или воде. Похоже, очень мускулистые. В настоящее время все эти отростки плотно обвиты вокруг лжи шеи и низа туловища, точно так же, как и в верхней части. Не совсем уверен к растительному или животному миру отнести это существо, но скорее все же к животному. Может быть, это невероятно продвинутая на пути эволюции морская звезда, не утратившая однако и некоторых признаков примитивного организма. Свойства семейства иглокожих на лицо, хотя кое-что явно не согласуется. При том что морское происхождение в высшей степени вероятно озадачивает наличие крыла, хотя оно могло помогать при передвижении в воде, а также симметричное расположение отдельных частей, более свойственное растениям с их вертикальной постановкой, в отличие от горизонтальной у животных. Эта тварь находится у истоков эволюции предшествуя даже простейшим архейским одноклеточным организмам. Это сбивает с толку, когда задумываешься о происхождении таинственной находки. Неповрежденные особи так напоминают некоторых существ из древней мифологии, что нельзя не предположить, что когда-то они обитали вне Антарктики. Да, и Пибоди читали Некрономикон. Видели жуткие рисунки вдохновленного им Кларка Эштона Смита и потому понимают меня, когда я говорю о старцах, тех, которые якобы породили жизнь на Земле, не то шутки ради, не то по ошибке. Ученые всегда считали, что прообраз этих старцев – древняя тропическая морская звезда, фантастически преображенная болезненным сознанием. Вроде чудовищ из доисторического фольклора, о которых писал Уилмарт, даже вспоминается культ Ктулху. Материал для изучения огромный. Судя по всему, геологические пласты относятся к позднему мелу или к раннему эоцену. Над ними нависают массивные сталагмиты, отколоть их стоит большого труда. Но именно такая высокая прочность препятствовала разрушению. Удивительно, как хорошо все здесь сохранилось. Очевидно, благодаря близости известняка. Других интересных находок пока нет. Возобновим поиски позже. Главное теперь переправить 14 крупных экземпляров на базу и уберечь их от собак, которые уже хрипят от лая держать животных вблизи находок нельзя ни в коем случае. Оставив трех человек стеречь собак, мы в девятером без труда перевезем драгоценные экземпляры на трех санях, хотя ветер сильный. Нужно сразу же наладить воздушное сообщение с базы у залива и заняться транспортировкой находок на корабль. Перед сном препарирую одно из особей. Жаль! Нет здесь настоящей лаборатории. Еру, должно быть стыдно, что он возражал против экспедиции на запад. Сначала открыли высочайшие в мире горы, а теперь вот и это. Думаю, наши находки сделали бы честь любой экспедиции. Если это не так, значит я ничего не смыслю. Сделан большой вклад в науку, спасибо Пебоди за его устройство. Оно нам очень помогло при бурении, иначе мы не проникли бы в пещеру. А теперь вы на Аркхеме повторите дословно описание найденных особей. Трудно передать наше СПБУДИ чувства после получения этой радиограммы. Ликовали и все наши спутники, Мактай торопливо переводил на английские звуки, монотонно доносившие из принимающего устройства. Как только радист Лейка закончил диктовку, Мактай аккуратно переписал все донесение. Все мы понимали, что это открытие знаменует переворот в науке. И я, сразу же после того, как радист с Аркхема повторил описание находок, поздравил Лейка. К этим поздравлениям присоединились Шерман, глава базы в заливе Макмердо и капитан Дуглас, от имени команды Аркхема. Позже я, как научный руководитель экспедиции, сказал несколько слов, комментируя это открытие. Радист Аркхема должен был донести мои слова до мировой общественности. О сне, естественно, никто и подумать не мог. Все находились в состоянии крайнего возбуждения, а моим единственным желанием было как можно скорее оказаться в лагере Лейка. Меня очень расстроило его известие, что ветер в горах усиливается, делая воздушное сообщение на какое-то время невозможным. Но через полтора часа мое разочарование вновь сменилось жгучим интересом. Лейк в новых донесениях рассказывал, как все 14 экземпляров благополучно доставили в лагерь Путешествие оказалось нелегким. Находки оказались на удивление тяжелыми. Девять человек едва справились с этим грузом. Для собак пришлось городить на безопасном от базы расстоянии укрытия из снега. Предполагалось, что там их будут держать и кормить. Все найденные экземпляры разложили на плотном снегу рядом с палатками. Кроме того который Лейк отобрал для предварительного вскрытия. Припарирование оказалось делом не столь легким, как могло на первый взгляд показаться. Несмотря на жар, шедший от газолиновой горелки в наскоро оборудованной под лабораторию палатке, обманчиво гибкая ткань, выбранной хорошо сохранившейся и мускулистой особи, нисколько не утратила своей удивительной плотности. Лейк ломал голову, как сделать необходимые надрезы и одновременно не нарушить внутренней целостности организма. Конечно, он располагал еще семью абсолютно неповрежденными особями, но ему не хотелось кромсать их бескрайней надобности. Не зная, обнаружатся ли в пещере другие, в конце концов Лейк решил не вскрывать этот экземпляр, а убрав его, Занялся тем, у которого хоть и сохранились звездчатые утолщения на концах, были повреждения и разрывы вдоль одной из складок туловища. Результаты, о которых тут же сообщили по радио, поражали и настораживали. Говорить об особой тщательности и аккуратности вскрытия не приходилось. Инструменты с трудом резали необычную ткань, но даже то немногое, чего удалось достичь, приводила в недоумение и внушала благоговейный страх. Вся биология подлежала теперь пересмотру. Эта ткань не имела клеточного строения, однако организм принадлежал явно к органическому миру, и несмотря на солидный возраст около 40 миллионов лет, его внутренние органы сохранились в идеальном виде. Одним из свойств этой неизвестной формы жизни была неразрушаемая временем необычно плотная кожа, созданная природой в процессе эволюции беспозвоночных на некоем неведомом нам этапе. Когда Лейк приступил к вскрытию, влага в организме отсутствовала, но постепенно под влиянием тепла у неповрежденной стороны тела собралось немного жидкости с резким отталкивающим запахом, густую. Темно-зеленую жижу трудно было назвать кровью, хотя она, очевидно, выполняла ее функции. К тому времени все 37 собак уже находились в загоне, не обустроенном, однако, до конца, но даже оттуда доносился их свирепый лай. С распространением едкого запаха он еще более усилился. Словом. Предварительное вскрытие не только не внесло ясности, но, напротив, напустило еще больше туману. Предположения о назначении внешних органов неизвестной особи оказались правильными. И, видимо, были все основания считать ее принадлежавшей к животному миру. Однако обследование внутренних органов дало много свидетельств близости к растениям. И Лейк окончательно растерялся. Таинственный организм имел системы пищеварения и кровообращения, а также выбрасывал продукты отходов через красноватые трубки у звездчатого основания. На первый взгляд, органы дыхания потребляли кислород, а не углекислый газ. Внутри обнаружились также специальные камеры, где задерживался воздух. Вскоре стало понятно, что кислородный обмен осуществляли еще и жабры, а также поры кожи. Следовательно, Лейк имел дело с амфибией, которая могла прожить долгое время без поступления кислорода. Голосовые связки находились, видимо, в непосредственной связи с системой дыхания, но имели такие отклонения от нормы, что делать окончательные выводы не стоило. Отчетливая артикулярная речь Вряд ли была возможна Но издавать трубные звуки Разной высоты эта тварь вполне могла Мускулатура была развита даже чрезмерно Но особенно обескуражила Лейка Невероятно сложная и высокоразвитая нервная система Будучи в некоторых отношениях Чрезвычайно примитивной и архаичной Эта тварь имела систему ганглиев и нервных волокон, свойственных высокоразвитому организму. Состоящий из пяти главных отделов мозг был удивительно развит. Наличествовали и признаки органов чувств, к ним относились и жесткие волосики на головке, хотя полностью уяснить их функцию не удавалось. Нечто похожего у других земных существ не имелось. Возможно, у твари было больше, чем пять чувств. Лейк с трудом представлял себе поведение и образ жизни, исходя из известных стереотипов. Он полагал, что встретился с высокочувствительным организмом, выполнявшим в первобытном мире специализированные функции, вроде наших муравьев и пчел. Размножалась тварь как бессеменные растения, ближе всего к папоротникообразным, на кончиках крыльев. У нее образовывались споры, происхождение ее явно прослеживалось от талонных растений и проталиев. Причислить ее куда-либо было невозможно, хотя внешняя тварь выглядела как морская звезда, но являлась несравненно более высоким организмом. Обладая признаками растения, она на три четверти принадлежала к животному миру. О ее морском происхождении говорили симметричные очертания и прочие признаки. Однако далее она развивалась в других направлениях. В конце концов у нее выросли крылья, значит не исключено, что эволюция оторвала ее от Земли. Когда успела она проделать весь этот сложный путь развития и оставить свои следы на архейских камнях, если Земля в те далекие годы была совсем молодой планетой. Это невозможно уразуметь. Замечтавшийся Лейк припомнил древние мифы о старцах, прилетевших с далекой звезды и шутки ради, а может и по ошибке, сотворивших здесь жизнь. Припомнил он и фантастические рассказы друга фолькюриста из Мискотоникского университета о живущих в горах тварях родом из космоса. Лейк, конечно, подумывал о том, не могло ли на докембрийском камне оставить следы существо более примитивное, чем лежащая перед ним особь, но быстро отказался от такого легкого объяснения. Те следы говорили скорее о более высокой организации. Размеры лженоги у позднейшей особи уменьшились, да и вообще формы и строения как-то огрубились и упростились. Более того, нервные волокна и органы вскрываемого существа указывали на то, что имело место регрессия. Преобладали, к удивлению Лейка, атрофированные и рудиментарные органы. Во всяком случае, для окончательных выводов, не недоставало информации. И тогда Лейк вновь обратился к мифологии, назвав шутку найденных тварей старцами. В половине третьего ночи, решив на время прекратить работу и немного отдохнуть, Лейк, накрыв рассеченную особь брезентом, вышел из палатки и с новым интересом стал изучать неповрежденные экземпляры. Под лучами незаходящего антарктического солнца они несколько обмякли, углы головок и две или три трубочки немного распрямились, но Лейк не увидел в этом никакой опасности полагая, что процесс распада не может идти быстро при минусовой температуре. Однако он сдвинул цельные экземпляры ближе друг к другу и набросил на них свободную палатку, чтобы предохранить трофеи от прямых солнечных лучей. Это к тому же умеряло неприятный едкий запах, который необычайно возбуждал собак. Они чуяли его даже на значительном расстоянии, за ледяными стенами, которые росли все выше и выше. Над воздвижением этого снежного убежища теперь трудилось вдвое больше человек. Со стороны могучих гор подул сильный ветер, там видимо зарождалась буря, и Лейк для верности придавил углы палатки тяжелыми льдинами. Зная, насколько с бирепами бывают внезапные антарктические ураганы, все под руководством Этвуда продолжили начатую ранее работу по укреплению снегом палаток, загона для собак и сооруженных на скорую руку укрытий для самолетов. Лейка особенно тревожили недостаточно высокие снежные стены этих укрытий, возводившихся в свободную минуту от случая к случаю, и он, наконец, бросил всю рабочую силу на решение этой важнейшей задачи. После четырех часов Лейк дал радиоотбой, посоветовав нам отправляться спать. Его группа, хорошо поработав, тоже немного отдохнет. Он перемолвился несколькими теплыми словами с и еще раз поблагодарив того за удивительное изобретение, без которого им вряд ли удалось бы совершить открытие. Эдвуд тоже по-дружески попрощался с нами. Я еще раз поздравил Лейка, признав, что он был прав, стремясь на запад. Мы договорились о новой встрече в эфире в 10 утра. Если ветер утихнет, Лейк пошлет за нами самолет. Перед сном я отправил последнюю сводку на Аркхем, попросив с большой осторожностью передавать в эфир информацию о сенсациях в днях. Слишком все невероятно. Нам могли не поверить, нужны доказательства.